здравствуйте дорогие друзья с вами Ростислав Франскевич и в этом видео я покажу вам как погасить кредит на арбитраж сначала переходим в вкладку мои вложения и вот информация о займе мы видим он уже выплачен 22 мая сегодня 2015 года мой доход составил я давал на 29 дней под 1,4% в сутки общий доход составил 20 долларов 30 центов соответственно сумма возврата 70 долларов 30 центов из них 40 процентов отчисляется в гарантийный фонд это 8 и 12 долларов и у меня чистая прибыль составила 12 долларов 18 центов к оплате 62 доллара я получаю 18 центов они перешли на кошелек и сейчас я могу погасить кредит на арбитраж для этого я перехожу во вкладку займы информация о займе как видите 22 у меня дата истечения кредита на арбитраж где я должен отдать 50 долларов взятых и по ставке 0,5 процента получилась сумма возврата еще плюс 7 долларов 50 центов итого 57 долларов с половиной вот как мы видим я в прибыли 62 доллара 18 центов у меня я получил и мы там видим 5 долларов примерно я остался в плюсе с этого займа таким образом нужно нажать на кнопку погасить кредит лучше это делать вручную система может погасить и автоматически все но бывает люди выплачивают вам займы раньше соответственно вы можете погасить вручную Кредитный арбитраж тоже раньше и сэкономит деньги. Если люди не отдают вам, скажем, кредит, не успели, что-то там получилось, вы узнали, что это будет через день, вы можете нажать пролонгация кредита. И день-два можете пролонгировать. Таким образом я нажимаю погасить кредит. Подтверждение возврата кредита на арбитраж. Удостоверьте, что у вас достаточно средств для погашения займа. Иначе будут аннулированы, выставлены заявки на вклад или проданы кредитные сертификаты. У меня достаточно в кошельке средств для погашения кредита на арбитраж. Подтверждаю. Кредит на арбитраж успешно погашен. Таким образом. Как вы видите, сейчас спишутся средства, да, и кредитный арбитраж выплачен, стоит пометка выплачен. Итак, дорогие друзья, я показал вам, как погасить кредитный арбитраж. С вами был Ростислав Францкевич. Всего самого наилучшего. Зарабатываем в проекте. Проект прекрасный, отличный. Приходите в мою команду, все расскажу, покажу и доведу до результата. Счастливо и пока!